Так у нас тут еще помидорки растут, а тут мы на скорую руку, на скорую руку мы сделали вот для этих товарищей загончик. Крымка у нас все оборвало ветром, Ну и ладно, пускай так и будет. Кормушка, поилка у них есть тут они у нас будут отъедаться до зимы. Отсадить просто было некуда. На следующий, на следующий год мы месяц сделаем гусятник. Ну а сейчас пока так. Пока вот так. Попробую я их заснять подружек. Так что вот такие мои поместные гуси. Это мои гусята. Сколько весят, не знаю. Никого не взвешивали. Но уже довольно-таки серьезные особи. Вот еще сентябрь, октябрь, ноябрь. До декабря они у нас будут отъедаться Будут дальше расти. Все, все, все, все. Шипеть научился. Мы, Мы их проверяем, да? Будем проверять. Да, да, да, да, да, да. да, да. есть кто чтобы не... Не... Да, да да да да чтобы не промахнуться чтобы вдруг бусыня здесь есть потому что первый год держался да да да да да да да